Всем привет! Я Сергей Иванов и я продолжаю свою голодовку Samsung. Для тех, кто впервые увидел мои видео, рекомендую перейти и посмотреть самое первое видео, где я все объясняю, что, почему, зачем и так далее. Подписывайтесь на мои каналы в социальных сетях. Все происходит можно сказать, в онлайне. Я не знаю, чем закончится моя голодовка. Цели мои добрые, позитивные. Я хочу сделать компанию Samsung лучшей в мире. Вот и вся цель моей голодовки. А задача встретиться с президентом компании Samsung на моей родине, в Беларуси, в городе Минске. У меня в квартире. Без хайпа. Без журналистов и посторонних глаз. Мне есть, что ему предложить, сказать, рассказать. Оставляйте свои комментарии, предложения, жалобы в описании к видео, в комментариях. А также в телеграм-канале. И у меня есть бот обратной связи. Там все тоже можно задать вопросы, отправить и так далее. Продолжим. Итак, седьмой и седьмой день голодовки. Началось 7, 8, 9, 10. Значит, десятому днем голодовки начались очень сильные головокружения и слабость. Напоминаю, еда моя одна вода. Ну, был период пило обезболивающие. Вот. За эти 10 дней э, желание как бы, приему пищи очень снизилось То есть уже жора никакого не наблюдалось э, Тяги к еде не наблюдалось Уже запахи, там, вид пищи э, психологически не заставляло Что вот я не могу, вот, надо поесть там, до дрожи в руках Такого уже ближе к 10 дню уже не было как вариант, этому поспособ... Поспособ... поспособствовала клизма, которую я сделал на пятый день. Подробности предыдущих видео смотрите. Вот, значит, Как проявля... проявлялась слабость и головокружение. Кстати, вот видите, язык заплетается. Так что не обращайте внимания, что я подтупливаю. Вид у меня печальный такой. Ну, так... На водичке живем, на водичке. Голодовка как-никак. Значит, десятый день, головокружения, как они проявлялись. Значит, когда лежишь в постели, голова кружилась, и получается, ты терял ориентацию в пространстве. То есть э, такое ощущение, что твое тело кружилось, оно невесомое становилось, и кружилось в воздухе, то есть как, как юла, да? И вы не понимали, где там вверх, вниз, лево, право, вот. Стоило немножко приподняться, срабатывали в голове узлы координации, ты немножко приходил в себя, головокружение проходило. Еще головокружения возникали, когда ты резко встаешь с постели там, не знаю, с дивана, с кровати, с кресла, с рабочего стола там. Если резко встать, то мгновенное головокружение, если не за что опереться, можно было и упасть, поэтому я как бы понимал что к чему, а, был готов к этому, поэтому следил за окружающей обстановкой и старался не делать резких движений. Значит, управления автомобилем сразу нет, Притупля... притупилась реакция. Вот, значит, эм, реакция притупилась, и головокружение, слабость, сконцентрироваться тяжело, там, по работе тоже вопросы э, возникали, когда нужно что-то там, какие-то вычислительные вопросы, или что-то глубокое, какая-то многоходовка продумать, это, конечно, доставляло очень сильное напряжение, а напряжение приводило к головокружению, к головным, таким легким головным болям. Значит, я зашел в интернет, скажу честно, посмотрел, что там в интернете по этому поводу сказано. Вот. Ну и советы такие. Значит, либо пить воду теплую, значит, добавлять туда там, чайную ложку меда. Второй вариант, кроме воды, употреблять глюкозу, ну, которая в аптеках продается, внутривенную, просто открываешь и пьешь. И третий вариант это значит чай два раза в день утром и вечером с добавлением двух ложек сахара чайных не столовых чайных. Значит глюкозы я попробовала она очень приторную ее прям невозможно можно пить пробовал разбавлять но то она мне не пошла сразу скажу. Значит дальше мед ну, я в детстве очень сильно объелся поэтому мед для меня не вариант осталось только чай с сахаром вот значит первых три дня приема кроме воды приема утреннего и вечернего чая потихоньку начала и выравнивать ситуацию значит где-то на 13-14 день мне стало уже легче то есть слабость она никуда не делась вот, головокружение там в лежачем положении не исчезли головокружения при резком вставании они уменьшились то есть они не исчезли но притупились то есть я уже мог контролировать если я медленно встаю головокружение не возникало но бывает забудешь резко там дернешься и головокружения начинались по итогу, на десятый день, к сожалению, мне пришлось добавить в рацион, кроме воды, это утре, утром и вечером чай с сахаром, с двумя ложками чайными сахара, чтобы как-то улучшить качество жизни, потому что без этого я бы, наверное, не знаю вообще, бы ну, даже не знаю, лежать, когда голова кружится до, тошно, до тошноты тоже не очень такое приятное действие так что с 10 дня в моем рационе мой рацион изменился вот в такую сторону вода и чай с четырьмя ложками сахара в сутки вот как-то так